Бисмиллах, альхамду лиллахи, рубил алюмин, вассалату ассаламу аля ашрафи ланбияи, валмурсалин, аля набийина, Мухаммад саллаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, Сегодня мы пройдем. Шестой вопрос. Ассуалю садис. Ма аввалу ваджибин алейна. Ма аввалу ваджибин алейна. Какой Первый ваджиб – это обязательность. Какая первая обязательная вещь на нас? На нас. Алейна. На нас. алдаму И какая самая наиболее важная обязанность? ауджабагу, которую Ауджабаху сделал ваджибом для нас, обязал Всевышний Аллах, субханава тааля, алейна. Опять-таки на нас. Итак, асуалю. Ас Маауалю ваджибин алейна. Вамаалу а ваджибин ауджабаху алейна. Здесь два вопроса, как бы. В шестом вопросе два вопроса. Какой первый ваджиб, самый первый ваджиб, обязанность на нас лежит? И какой самый важный, самый важный из всех ваджибов, который Аллах обязал на нас? Ответ: аль-джаваб. Ответ: атаухид. Ат Смотрите, Самое первый из обязанностью является таухид. Таухид, таухид, таухид. Это уединение Аллаха СубханаЛа Валя. а это ифраду Аллахи. Уединение Аллаха СубханаЛа Та'ля. То, что он один, единственный, достойный поклонения, достойный всего Ибадата. Ифроду Аллахи Та'аля биль рибадати, бель Ибадати. Аль-Джавабу Ат-Таухид. Самый ваджб и самый первый ваджиб, который Аллах Субханава на нас возложил, это Ат-Таухид. Вагуа гуа Ифроду Аллахи Та'аля биль То есть... Чтобы мы уединяли одного лишь Аллаха в поклонении. И никому больше. Никому больше. Только одному лишь Аллаху. Все виды поклонения мы адресовали только одному лишь Аллаху. Ас-суалю. Ма ау вали ваджбин алейна. Ва ма аадаму ваджбин Аллаху алейна. Аль-джавабу ат-таухиду. Ва-гуа ифраду Аллахи та'аля ага ли смотрите то есть если мы говорим что нужно только одного лишь аллаха субханова тааля уединять в поклонении сразу это, это в себе содержит что мы должны уединять аллаха субханова таля в его Рубубияти. В его господстве, что Аллах, шпантеля, Господь всех вещей, Господь небес, Господь земли, вот этих гор, вот этого солнца, вот этой луны, Он раб, Господь всего, что нас окружает, в том числе наш Господь. Всех этих планет, всех этих семи небес, все, всей земли и все, что на земле и все, что на небесах, и все, что между землей и небесами, Он один Господь, Раб. Значит, мы говорим, что Аллах, Субан один единственный в поклонении, значит, сюда заходит то, что мы говорим, «Вагадамут Минун, и это подразумевает собой «Ли Биррубу биете. то есть, это содержит уже, что Аллах, Субан один единственный в своем господстве, Рубубиет. Рубубиет – это господство. Рубубиет – господство. И также это мустальзимун. Естественно, это все. Естественно, отсюда и выходит то, что он один-единственный, достойный поклонения, достойный рубубията, господства, и то, что он один-единственный в своих именах и в своих атрибутах. То есть, никто не может... Называться, как Аллах, Субханава Тааля, Аль-Акбар. Мы не можем кого-то, этот такой-то, такой-то, такой Аль-Акбар. Нет, это только Аллаха, Субханава мы называем такими именами и качествами. Только Аллаха, Субханава Тааля, мы называем. Вот это самая главная вещь, которую хочет донести до нас шейх вот в этом шестом вопросе. Значит, мы должны... Понимать, что Аллах один единственный в поклонении, один единственный в своем господстве, и он один единственный в своих именах и своих атрибутах. Вот это вот нужно вам запомнить вкратце. Либо можете вот так заучить. «Ва гадамут и и как сказал всевышний аллах субханова тааля колля аллаху смотрите лям. И «кад» – это частицы для усиления, для усиления предложения. «Лям» – это усиление, «кад» – тоже усиление, усиление глагола. И мы отправляли, и мы отправляли фикулли умматин Расуля. В каждую уммат, в каждую общину посылали посланника. Они что И они говорили. Они Абудуллаха и люди. Абудуллаха, поклоняйтесь Аллаху Сухану Таля. делайте ему айбадат. Вачтани будтагуд. И сторонитесь Тагута. Поклоняйтесь только одному, лишь Аллаху, Абудулла. Вачтани будтагуд. Тагут это все то, чему поклоняются. Или кому, или чему поклоняются помимо Аллаху Субхану Например, кто-то поклоняется своему президенту или своему императору или царю или королю поклоняются кланяются ему чуть ли не саджа делают ему обожествляют кого-то или своего какого-то там шейха мы должны сторониться тагута это тот или то чему или кому поклоняются помимо аллаха супанавата аля это называется тагут мы должны только поклоняться Одному лишь Аллаху, поэтому Аллах Сухану сам сказал, что Валапат Батна, фикулли уммати Расуля, в каждый умат мы посылали Расуля, посланника, а не Аллаха". И каждый Расуль доносил, поклоняйтесь одному лишь Аллаху и сторонитесь Тагутов, Ля илахиллах, Ля илляхайлах. Валиллаху тала валякут батна, фикулли уммати Расула. Они абдуллаха, вот что они Вопрос. Какая самая первая обязанность возложенная на нас? Какая самая первая обязанность возложенная на нас? И какой самой великой обязанностью обязал нас Аллах? И какой самой великой обязанностью обязал нас Аллах? Ответ, этой обязанностью является таухид. Этой обязанностью является таухид, единобожие. Таухид, единобожие. Смысл которого – уединение Аллаха в поклонении только Его. Только Его мы уединяем в ибадате, в поклонении Ему одному, только мы выполняем все виды Айбадатов. Сюда же входит, смотрите, значит, если мы говорим, что только Аллаху спонаталя надо делать имбадат, сюда же входит уединять Всевышнего Аллаха в его господстве, рубубияти. Сюда же входит уединение Аллаха в его господстве. И вместе с этим уже требуется уединение Аллаха в его именах и атрибутах. Если мы говорим, что нужно поклоняться только одному лишь Аллаху, это означает, что автоматически мы говорим, что значит Он обладает всеми всем рубубиятами, всеми видами господства. И, соответственно, что все прекрасные имена и все качества сыфаты, атрибуты принадлежат одному лишему. Вот и все. Вот и все. Сюда же входит уединение Аллаха в Его господстве. И вместе с этим требуется уединение. Аллаха, в Его именах и атрибутах. Ля Иляха, Илля Аллах. Ля Илля Вот эти вещи очень важные. Запомните, вот эти вещи очень важные. Пусть этот урок будет сегодня чуть-чуть подлиннее, чем остальные, но зато он очень важный. Кто-то может быть говорит, да, я поклоняюсь только одному лишь Аллаху, и все, рубубия только ему принадлежит. Но однако... Какие-то имена и атрибуты он приписывает кому-то другому, помимо Аллаха Супанаваталя. Ну как же? Вот этот Саид Бадавый в Египте, Саид Бадовый, он же Аулия, он Арахейн, Ар милующий. Он Аситир, он скрывающий недостатки и прочее, прочее. Какому-то человеку, какому-то человеку, они приписывают имена и атрибуты Аллаха Субанаваталя. В другом государстве, не буду даже называть этого махлюка, уже президента называют Маликуль-Мулюк. Вот про них же хадисы говорили. Маликуль-Мулюк это Аллах Субанаваталя. Сейчас мы это видим. Сейчас президентов называют Маликуль всех мулюков царем царей, что это такое? Или раньше называли ваше Просвященство, называли людей вот этими вещами, вот этими именами, вот этими атрибутами, ваше Высочество, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, мы это все видим, поэтому вот эта Акыда, она важная вещь, Акыда важная вещь, чем больше мы завязываем вот этих узелков, а от слова ⁇ укад ⁇,⁇ узелок ⁇ чем больше у нас будет узелков, тем крепче наша будет связь с Аллахом субханаваталя. Поэтому побольше надо завязывать вот этих узелков. Но давайте же вернемся к нашему уроку. Сказал Всевышний Аллах, субханаваталя, мы отправили каждой общине посланника. Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Поклоняйтесь одному лишь Аллаху и избегайте тагута. И как я сказал, тагут это все. То или тот, чему поклоняются или кому поклоняются, помимо Аллаха Супанаваталя. А буду вот что тагут буду поклоняйтесь одному лишь Аллаху и избегайте тагута. Субханак Аллаху бихамдик. хамдик, ашhadu an la ilaha illa anta, астагфирука, ва тубу илейка.